Добрый день всем! Мы сейчас хотим показать на примере, как работает продукт компании Total Life Changes, который называется Pro-Z, который основан на пищевых ферментах и пробиотиках. И это очень действительно полезный продукт, полезен именно для пищеварения. Вот Для того, особенно у кого есть проблемы с пищеварением, если у вас что вы что-то покушали, допустим, какую-то тяжелую пищу и плохое пищеварение ощущаете, то рекомендуется выпить продукт за 30 минут перед сном. Вот. И вот мы сейчас покажем, как это происходит на примере шоколадного пудинга. Он такой достаточно калорийный продукт. Мы добавляем в него две капсулы нашего продукта ProZ, смешиваем его. И оставляем его на 5 минут. Это то же самое, как если представить, что мы идем э, отдыхать перед тем, как мы поужинали. Или в течение дня что-то э, покушали хорошо, мясо и так далее. И вот э, после того, когда мы смешали э, наш продукт вместе с шоколадным пудингом, мы видим, э, что происходит. То есть э, он, пред, он меняет свою форму потому что мы видели, что он такой кремозного э, качества, да, но когда смешали вместе продукт, мы видим, что он притворился таким жидким видом. Это то же самое, что происходит с нашим организмом, когда мы принимаем ПРОЗЭТ, он помогает э, впитывать нашему организму все хорошее качественное вещество из продукта, из пищи, да, и отделять, деградировать все жиры, все токсины, все, что плохое мы употребили. Вот, и поэтому, соответственно, происходит правильное пищеварение, сбалансированное и так далее. Мы себя чувствуем таким образом прекрасно.